Пробное включение на свой страх и риск. Свистело что-то и засветилось. Открываем крышечку. Что он видит? Ну, чувствительностью мало что все Ну, понятно. В общем, что-то светит. Может, еще что-то нажать надо. В общем, светит солнце и свистит что-то Что еще жить, я не знаю